Где брать людей в МЛМ? Каких людей приглашать в вашу команду? Как найти свою целевую аудиторию? Всем привет! С вами Надежда Шадрухина, интернет-предприниматель, практик по продвижению бизнеса через YouTube. Где брать людей в МЛМ? Проблема очень актуальна. Когда мы работали офлайн, нам говорили... Выполняй статистику, приглашая в бизнес все, что движется, а если не движется, пинай и подписывай на лету. Почему нам так говорили? Потому что наша задача была переработать поток людей, и выявить среди этой толпы тех, кто заинтересован, среди их круга знакомых. Помните список знакомых, многие сейчас работают с ним. В интернете же надо определиться с целевой аудиторией, иначе вы просто устанете всех обрабатывать и получать отказы. Если вы проводите с кем-то разговор, задавайте вопросы о его ситуации, а потом спросите, а что ты собираешься делать? И если он говорит, есть пенсия или как-то там проживу, да, не делайте таким людям предложения. Зачем получать «нет»? Это не ваш человек. Бессмысленно звать на ваш продукт или маркетинг такого человека. Самый главный вопрос, который задает ваш кандидат, ну и что мне с этого? А что я получу взамен, когда приду в вашу компанию? То есть подумайте, а что вы человеку дадите взамен? Что вы можете дать взамен, кроме цифр, кружочков и так далее? Сейчас куча спама, разные маркетинговые ходы придумывают. Просьба посмотреть там видео или поставить лайк. Я участвую в конкурсе, сделайте репост моей записи и так далее. Или я заинтересовался вашей компанией и тут же спам присылают. Звонки без предупреждения в Skype Меня вообще это раздражает. И все верят, что это так работает. Друзья, это не работает. Будут банить и отписываться от вас. В интернете сетевой маркетинг начинается с четкого портрета целевой аудитории. Если у вас нет четкого портрета целевой аудитории, у вас нет бизнеса. Для кого вы транслируете предложения в соцсетях? Для всех? если занимаетесь бизнесом не может быть ваше предложение для всех почему тогда не идут все в вашу компанию и к вам зачем составлять портрет целевой аудитории вы должны знать вашу целевую аудиторию чтобы разговаривать как с другом с другом легко о чем писать на своей странице для кого писать или не будет если да не будет портрета целевой аудитории Денег вы не заработаете. В соцсетях надо уметь найти своего партнера, сделать ему правильное предложение. Если на ваших страницах будут транслироваться предложения все и для всех, ваш аккаунт он будет никому не, не нужен и не интересен. У человека есть ровно 3 секунды, чтобы понять, нравится ему ваш аккаунт или он не будет с вами дружить и когда вся стена моя продукция мой маркетинг мои ролики приходите ко мне я такой белый пушистый бесконечный спам и эти люди не виноваты они статистику выполняют это спор спонсоры так обучают вот что вы можете дать вашему потенциальному партнеру сетевой маркетинг начинается с целевой аудитории целевая аудитория это группа людей которые объединены для вас по какому-то признаку, несколькими признаками. Группа людей с определенным набором целей, задач и вопросов, которые надо решить. Если мы хотим купить костюм, то мы не идем ведь в магазин, где продаются продукты питания. Также и наша аудитория. <coughs> У них есть конкретные вопросы, которые вы им можете помочь решить. И поэтому вам надо понять с какой аудиторией вы хотите работать потому что э, любой продукт всегда настраивается на целевую аудиторию и если вы сегодня не понимаете что такое целевая аудитория если вы продвигаете какой-то продукт возможно это э, клуб наставник млм или любой другой продукт вам надо понимать какие проблемы этот продукт решает давайте разберем три вида целевой аудитории Первое. Предприниматели. Когда человек приходит в бизнес, какая у него задача номер один? Конечно же, найти человека, который научит его сделать определенную сумму денег на тот и иной промежуток, за тот или иной промежуток времени? Этой целевой аудитория мы должны транслировать информацию о чем? И если он пришел в бизнес и не знает, как работать, он рассылает спам, получает отказы. Он уже устал от спама и отказов. Что мы должны транслировать на своей странице, чтобы привлечь его внимание? Естественно, это где брать людей, как общаться с клиентом, как настроить трафик и как подать рекламу, чтобы реклама была недорогая и эффективная. Как вы думаете, если это транслировать в соцсетях, это будет как-то цеплять людей? Конечно же, будет цеплять предприниматели нашу целевую аудиторию. И когда он от вас будет получать постоянно полезную информацию, то обязательно спросит, чем вы занимаетесь, какую компанию представляете. Вы его увлекли своей ценной информацией. Но предприниматели бывают разные. Есть люди, которые имеют огромный опыт, 5-7 лет, а есть люди, которые только пришли в бизнес. И вот многие думают, я сейчас как подключу к себе лидера, и он построит команду, а я заработаю много-много денег. И вот здесь совершается большая ошибка. Когда вы только-только пришли в бизнес, и у вас еще нет каких-то серьезных определенных результатов, и вы пытаетесь привлечь лидера сетевого маркетинга то до да, человека у которого есть уже свой серьезный результат он чего-то достиг как вы считаете он будет вами восхищаться он будет вам доверять поэтому если вы выбираете категорию предпринимателей то мы должны выбрать начинающих у которых результата вообще нет или это результат очень очень маленький Тогда вы сможете стать для них полезны. Вторая категория это студенты. Очень много есть студентов, которые живут в общежитии, живут с родителями, родители есть обеспеченные, есть также необеспеченные. Или студенты живут у бабушки с дедушкой. И мы должны понимать. Что все эти студенты ищут возможность заработка через интернет? Какие мы на свое, на свои, какие мы на своей странице должны давать посты, информации, полезности? Во-первых, на своей странице мы должны выглядеть как: Хотят выглядеть студенты, это какой-то определенный отдых, это покупка каких-то вещей, покупка каких-то гаджетов. То есть надо быть в курсе, чем живут студенты, если это ваша целевая аудитория. Демонстрация своих доходов. Если вы пенсионного или предпенсионного возраста, лучше работать, конечно же, с другой целевой аудиторией, постарше. Конечно, студенты, они на вас обратят внимание, но только если у вас реально очень много денег, крутая машина и отдыхаете вы на островах. Вы можете выстраиваться. По интересам целевой аудитории на своей странице в социальных сетях. Подумайте, какие интересы вы возьмете. Это может быть спорт, может быть путешествие, может быть здоровый образ жизни. И иногда посты о том, что, что ведем здоровый образ жизни и зарабатываем. Вы должны это понимать. Если вы информацию даете на студентов, то и рекламу надо настраивать на студентов, а не на пенсионеров или на мам в декрете. Мы должны также установить контакт, доверия, и тогда пойдут к вам в бизнес люди, начнут сами спрашивать, чем ты занимаешься. Третья категория – это мам. Сегодня огромное количество мам в декрете, которые хотят зарабатывать. У каждой свои потребности, но есть общие критерии, это мало свободного времени. Я сама мама в декрете и понимаю, что это такое. И если вы сама мама и работаете с этой целевой аудиторией, на своей странице показывайте, что у вас есть дети, и вы работаете полтора-два часа в день. И вы будете демонстрировать свою жизнь, вы будете показывать, что вы входите с ребенком по магазинам, что вы проводите 2 часа времени в день за компьютером, при этом ни в чем в себе не отказывая и даже помогаете мужу. И на вас начнут обращать внимание. А еще очень удобно для целевой аудитории мамочки записывать подкасты и рассказать, как этим пользоваться. Убираешься, кормишь ребенка, слушаешь подкасты и обучаешься, да? этим же времени не видела таких фишек не видела конечно для мамочек принимайте применяйте подведем итоги целевая аудитория должна как-то с вами соприкасаться вы можете через какие-то свои хобби находить целевую аудиторию но категорически запрещено работать с той аудиторией с которой вы не сможете установить контакт с другого мира да которая вас не будет слушать Выбор целевой аудитории – это постоянный процесс. Надо постоянно ее изучать, постоянно анализировать, смотреть, что хотят такие же, как и вы, и анализировать конкурентов. Для начала надо определиться с группой людей и начать давать информацию. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто ваша целевая аудитория, какой группе людей вы решили давать информацию. Но видео было полезным – ставьте лайки и подписывайтесь на канал если ранее этого не сделали. До встречи в следующем видео. Пока-пока!